Всем привет! С вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хочу с вами разобрать, кто же такая ресурсная женщина. Разберем ее признаки, ее взаимодействие с внешним миром, ее взаимодействие с мужчинами и ее взаимодействие с деньгами и с реализацией. Итак, признаки ресурсной женщины. А ресурсная женщина – это женщина, которая любит, в первую очередь, и уважает саму себя. А любит и уважает саму себя как единицу Бога. А мы сейчас говорим не про себя-любие или эгоизм, а такой, знаете, зашкаливающий. Мы говорим сейчас про гармоничную любовь и уважение к себе. Это сбытка. Она любит и уважает своего мужа, мужчину, любимого человека, детей, свое окружение, своих друзей, своих родителей и так далее. Ресурсная женщина, она берет на себя ответственность за все то, что она говорит, делает. А ресурсная женщина, она ухаживает за собой. Она делает все вокруг себя очень красивым и гармоничным. А даже простая яичница утром у нее красива и вкусна. А ресурсная женщина, она не боится экспериментировать, она не боится рисковать. Она драйвовая, она любит путешествия, она любит развиваться, ей нравится двигаться вперед, и любая остановка для нее некомфортна. То есть это женщина, которая постоянно устремлена вперед, но при этом она наслаждается окружай... окружающим миром и э, что-то происходит, да? то есть ну, кайфует в процессе. Э -э, ну Соответственно, конечно же, ресурсная, ресурсная женщина, она сексуальна, она притягательна, она обаятельна, она интеллектуальна. С ней очень легко поддерживать беседу на любую тему. Она очень ну, как бы, эрудирована в жизни. И, конечно же, она очень.. Э, Все это в совокупе дает ей очень вкусную и сладкую такую энергетику, которая притягивает к себе мужчин, людей, э, которые хотят с ней общаться, которые хотят с ней взаимодействовать это правильно, то есть человек всегда идет на вкусное, так он устроен. А теперь поговорим о ресурсной женщине, чем же она так притягательна для мужчин. Чем, да, помимо того, что она красива, умна, ухожена, сексуально, обойтельная женщина и так далее, самое главное, что притягивает. Мужчин в ресурсной женщине – это ее энергия, которую они могут взять и вложить в, свои, в реализацию своих намерений. А что это значит? Разберем такой, сейчас приведу совсем простой пример. Допустим, банк и человек. Вот банк – это ресурсная женщина, человек – это мужчина. Он приходит и говорит, дай мне, пожалуйста, энергии. На что тебе нужна энергия? Вот я хочу сделать такой-то бизнес, провернуть такие -то, то дела. И, соответственно, эти деньги купить там дом, квартиру, машину, путешествия, там, бриллианты и так далее, и так далее. Такой вот новый уровень жизни, поехать туда-то, туда-то, там и дальше, в общем, развитие. Она говорит, М -м, отличный вклад, я вкладываю в тебя свою энергию, и она получает. Вместе с ним получает этот дом, эту машину, эти бриллианты и так далее. То есть мужчина ей отдает материальным. И женщина довольна, и она продолжает вкладывать в него еще больше, потому что она знает, что он такой же для нее ресурсный, как она для него. А что же происходит, если к ресурсной женщине приходит не ресурсный мужчина? А он говорит: нет, дай мне энергию. Говорит, на что? Я ее пропью, прогуляю, куплю на ней наркотики, попробую организовать какой-нибудь бизнес, но что получится, хрен знает, а еще я хочу кого-то там обмануть и вообще все отжать и уехать отсюда, допустим, да, или как-то все отжать и принести тебе все, дорогая, к ногам. А ресурсная женщина понимает, что деньги-то пахнут, если вы не знали. И она говорит, подожди, подожди секундочку, а как ты хочешь это все реализовать? Он Говорит, ну, я там проиграю в картишке, там где-то что-то отожму, намучу какую-нибудь тему, ну, а там хрен знает, получится или нет. Она говорит, «Ну знаешь, как-то я не готова в этом участвовать. да, И не дает. А как это еще проявляется? То есть тот мужчина, первый мужчина, он ресурсный для ресурсной женщины. А второй мужчина, он не, ресурс, второй мужчина, он не ресурсный для ресурсной женщины. То есть она понимает, что она потеряет там свое время. Она потеряет там свою энергию жизненную. Это единственный, ну, как бы та самая монета, чем располагает ресурсная женщина, жизненной своей энергии. И почему вот часто в жизни вот я на тебя всю жизнь потратила, а ты мне что, да? А это так действительно, потому что женщина она вкладывает в своего мужчину. А если мужчина болтун, что болтун значит, ну говорит и не делает, обещает и не делает. Если он не знает, куда он двигается, или даже знает, но двигается как-то очень криво. А если он Сливает энергетику через алкоголь, курение, наркотики. Это слив, что такое эти все привязанности? Это говорит о том, что человек не готов реализовывать свой потенциал, он его сливает. Это и женщин касается любого человека. Если мужчина не берет на себя ответственность, да, то есть он ну, как бы думает, кого бы как обмануть, кого бы как подставить, ну и так далее. А, то есть эти вложения для женщины они убыточные изначально, и соответственно ресурсная женщина, так как обладает очень хорошим чутьем, интуицией, и у нее, ну как бы она, она по запаху уже чувствует ресурсный для нее мужчина или нет. И как правило с нересурсными она даже не общается. Или же может давать такой маленький авансик проверить сможет человек как-то измениться? Ну на этом все заканчивается соответственно как же стать этой ресурсной женщиной да если сейчас девушки там сидят вот напротив смотрят это видео девчонки берите на себя ответственность ресурсная женщина она берет на себя ответственность за свою жизнь в первую очередь она любит себя научитесь любить себя принимать себя ухаживать за собой за своим домом за своими мыслями почистите свое окружение примите решение куда же вы все-таки идете перестаньте быть жертвами ресурсную женщину невозможно сделать жертвой ну как бы это сказать через жертву идет слив энергии всегда у ресурсной выстроенной женщины не бывает даже таких ситуаций но чтобы ей стать да конечно путь может быть такой и пройден соответственно любите себя и кайфуйте от себя, от каждого прожитого мгновения, ведь энергетика женщины, она формируется именно от того и именно так, как ты относишься к себе и к этой жизни. Если ты скуксилась и говоришь там, о, ну вот у меня этого нет, вот у меня там не те губы, не те скулы, или не тот доход, или еще что-то не то, все, твоя энергетика уже кислая, она уже не сладкая. Ну и там соответствующие личности к ней притягиваются. И еще ресурсную женщину отличает одна такая особенность – это доброта. Это прям вот такая вот натуральная, искренняя, большая доброта. Но не путайте ее с жалостью или с самопожертвованием. Нет. Разные вещи. Еще есть такие женщины, которые часто переходит из состояния, из жертвы в тирана, да, то есть это такие бой-бабы, которые все сама, и я тут это все достигла, ты вообще тут кто такой, и вообще давай там до свидания, или же ты будешь жить по моим правилам, будешь моим котенком, щененком и так далее, то есть это уже тоже, ну, не та совершенно история, и, как правило, эти женщины очень несчастны, и так далее. Итак, значит, ресурсная женщина выбирает ресурсных мужчин. Ресурсная женщина дает мужчинам, тем, которые, опять же, ресурсные, готовы брать на себя ответственность, которые отвечают за свои слова, которые двигаются вперед, которые смелые, которые рискованные, которые принимают и любят себя, она дает им колоссальные вообще возможности она дает им такую энергетику которая искрится это как ракета взаимодействие с ресурсной женщиной это как турборежим. режим даже если вы просто с ней пьете кофе или чай если просто общаетесь где-то на работе или э, в кафе если мы говорим про сексуальные отношения то это просто мега мега турборежим. режим вы переходите на новый уровень но там нужно быть аккуратно потому что очень мощные энергии и могут рушиться ну, трансформационные вот эти вот моменты, могут рушиться опоры под ногами, но опять же рискованные и ресурсные, они этого не боятся. А взлет с ресурсной женщиной возможен ну, достаточно быстрый, скорый и яркий. Но опять же из ресурсного состояния, как только человек, э, как только человеку не хватает емкости, расширительной способности емкости он начинает сливать энергетику то есть часто так бывает что знакомишься знакомиться мужчина и женщина понимает что да там что-то может получиться есть какие-то точки взаимоотношений соприкосновение начинают отношения и выясняется что там мужчина например сливает энергию потому что у него не хватает емкости то есть он не может этот эту мощь, и он начинает ее сливать через тусовки, через пьянки, через гулянки, через пустые обещания и так далее. Все, ресурсная женщина чувствует, что что-то куда-то я вкладываю в кастрюлю, в которую вот такая вот дура пошла-ка я дальше. Да? И тут уже нет речи о каких-то чувствах, жалости и прочее. Ресурсная женщина достаточно адекватна, и она понимает, что в этот котел класть не стоит, он дрявый. Что касается мужчин, ну, это мы будем отдельное видео записывать. Сейчас мы говорим о ресурсной женщине. Да как же эту ресурсную женщину на себя включить? Как же сделать так, чтобы ты ей понравился? Ну, во-первых, понравился сам себе. Опять же, не до эгоизма. И помните, мужчины, что даже в природе самец всегда ухаживает за самкой. Даже в природе, да, начиная, мы все вышли из природы, он красуется перед ней, он за нее дерется, борется и так далее. Если вы на это не способны, если вы не готовы ухаживать за женщиной, дарить ей цветы, дарить ей бриллианты, дарить ей машины, дарить ей какие-то красивые там, не знаю, шубы, возить ее на путешествия, я сейчас говорю про ресурсную женщину, то вы никогда и такую женщину и не получите. Более того, у вас и не будет средств на вот эти все вещи. Либо у вас будет, допустим, если у вас жена нересурсная, то у вас будет ресурсная любовница. По-любому, здесь работает только так. Ну, либо гейская тема, но сейчас про гейскую тему мы не будем. А -а -а так что, если вы нормальный мужчина, а -а может быть, со средним каким-то достатком, но с большими амбициями, с пониманием, куда вы двигаетесь, берете на себя ответственность, смелый, искренний, честный, сам с собой в первую очередь, да, что думаю, то и делаю, что говорю, то и делаю. В общем, мое слово закон, и они просто пустословия. То тогда эта ресурсная женщина обязательно на вас посмотрит, потому что она интуитивно видит, что у вас вкладывать выгодно в свою жизнь, в свою энергию. Главное, как говорится, обещание выполняется, потому что если обидите ресурсную женщину, то у вас все в тартарары полетит вплоть ну, в общем на здоровье и так далее поэтому обижать ресурсных женщин нельзя обижать вообще никого нельзя но очень часто бывает так что люди обижают взаимно друг друга потому что они учат друг другу чему-то а что касается ресурсных людей как правило там даже ну там нет такого они не тратят энергию на обиды сопротивление и прочее прочее они аккумулируют вдвоем энергию и прут как ракета в одном направлении и поэтому у них все получается я всем желаю ресурсных состояний я желаю вам мужчины кто меня сейчас смотрит я желаю вам ресурсных женщин ресурсных вторых половинок но конечно же вы должны понимать чтобы такая женщина пришла в вашу жизнь вы должны подготовить для нее почву и стать для нее тем самым ресурсным семенем, которое она в себя посадит и которое произрастет и даст плоды. Ну а если меня сейчас смотрят женщины, я всем вам желаю любви к себе, красотки, любите себя, уважайте себя, уважайте других, наслаждайтесь этой жизнью, каждый ее... Каждый, просто каждый капелькой этой жизни наслаждаетесь. И в этом женская сила. Если мужская сила она в достижении чего-либо, в постановке цели, в достижении, в умственной деятельности, то женская сила — это в наслаждении. Понимаете, это как вот сперматозоид и яйцеклетка. Сперматозоид, он всегда куда-то бежит. Понятно куда, как благотворению. А яйцеклетка, она в дзене. Она просто открывается, впускает, закрывается и дальше все это взращивает. Также и мужская, женская энергетика. Ну, пожалуй, вот и все, что я хотела вам сказать. Еще раз вам всем желаю ресурсных состояний, любви к себе, любви к этому миру. Я желаю вам успехов, процветания. Я желаю вам денег. И, кстати, ресурсные женщины она любит и уважает деньги, так же как и ресурсный мужчина любит и уважает деньги. Если вы при разговоре и э, говорите о том, что да я, ну то есть видите, что, например, девушка или мужчина стесняется вопроса денежного, бегите от них, бегите, потому что там все закрыто. Если вы не можете обсудить, или девушка говорит, ой, для меня деньги не важны. Это говорит о том, что для нее она сама и ее жизненная позиция, ее жизнь не важна. Потому что ей пофигу куда вкладывать. Ну, понимаете, да, то есть она не сделает вас богатым, она не сделает вас успешным, потому что ей на себя насрать, извините ее выражение. Поэтому любовь к деньгам это не значит, что любовь к бумажкам это любовь к жизни что такое деньги? Это жизненная энергия, это инструмент притворения наших мечт, наших желаний. С вами была Настя Ясная. Пока-пока.